В Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота в середине декабря прошел творческий вечер, приуроченный к юбилею Татьяны Шороховой, поэта, историка, детского писателя. Открыл творческую встречу теплыми словами приветствия начальник Севастопольского Дома офицеров флота, капитан первого ранга Владимир Пескайкин. Она была первая, кто сказал, я знаю, у вас есть стихи, вы же поэт, и дала мне возможность впервые прочитать для севастопольцев мои стихотворения в И вот вам мой поклон э, за вашу душевность, за ваш прекрасный Божий человеческий дар. В зале, где собрались читатели и почитатели, действительно веяло сердечным теплом, несмотря на ненастья за окнами. Я всех-всех благодарю, кто пришел сегодня, погода погала, и я Полный. Поддержать Татьяну Сергеевну участием в программе пришли воспитанники студии «Художественное слово» Дворца детского и юношеского творчества. Вместе с педагогом и наставником заслуженной артисткой Украины Татьяной Маркиной. «Каждый вечер я тайком, быть мечтаю моряком. Только море и следа я не видел никогда. Маму с папой догадались, удивились, растерялись и решили, как всегда, пусть сбывается мечта». Композитор Татьяна Ивановна Великодворская, лауреат Севастопольского конкурса «Общественное признание», впервые исполнила две песни, написанные на стихи автора юбиляра. Как-то так получилось из-за того, что у нас в библиотеке какая-то дара, и решила обыграть эту тему. Полную видеоверсию творческого вечера Татьяны Шороховой смотрите на YouTube-канале Литературное телевидение Севастопольского отделения Союза писателей России.